Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы находимся на моей кухне. И поскольку у нас доброе утро, утро надо начинать с того, чтобы проснуть. Зубы почистили, зарядку сделали. И теперь я вам хочу рассказать, как я готовлю кофе. У меня такой кофейный аппарат, но сегодня я хочу приготовить его в дурочке. Вот такая вот турочка. Такая. Конечно, лучше всего турочка медная. Но медная у меня нет. У меня есть гейзеры. За все время я уже так много испробовала кофе я беру только арабику арабика вот это арабика 70% сантос и 20 процентов и 20% еще. Это, это микс кофе микс арабики еще раз повторюсь значит это кофе арабика здесь 80% сантос и 20% чирата чем отличается арабика от э, робусты? Арабика – это сортовые, сортовые это сортовые кофе, плантации кофе, а робуста – это, э, так как у нас, э, скажем, это дички. И по вкусу робуста от арабики э, отличается тем, что робуста – она горькая, а арабика уже имеет, имеет такой вкус, э, приятный вкус – и, может быть с таким вкусом шоколада, в зависимости от того, что туда селекционеры захотели вложить и какой вывели сорт. Сегодня мы кофе сделаем вот в такой вот турочке, в клининой. Для этого кофейные зерна первоначально я размалываю на кофемолке. Если готовим кофе в турочке, значит, должен быть мелкий помолк. Сделали, высыпаю, мелкий помол. Именно должен быть мелкий помол. Далее, что мы сделаем? Я беру на турочку две больших чайных кружки. Это на маленькую кружечку. Но я хочу еще и... Сделаем на две кружки. На две кружки. 200 миллилитров воды я беру с чайника Кипячу. И ставим на газ когда поднимется мы его выключим я еще люблю бросаю туда палочку корицы А тем временем пока поставим молоко. Кофе люблю с молоком. Приготовление кофе это, это целый ритуал. Зато как потом вкусно, и как приятно просыпаться под кофе. Друзья, я покупаю кофе очень дешево. Я нашла дешевого поставщика. У меня получается арабика. Это э, Сантос 80% и 20% Чирада, килограмм 250 гривен. Но очень вкусно и в удовольствие себе не отказываем. еще чуть-чуть и поднимется. Вот когда поднимется, тогда уже кофе готов. Если любите латы, значит, берем горячее молочко на две трети и наш приготовленный кофе. И приятного аппетита! Доброе утро всем! Пьем кофе и смотрим в окно. Дождик прошел у нас. С добрым утром, друзья! До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал!